Не, так Thank you. Я Ну, think we'll Thank yeah. you. What do Sure. И Deep gum. Yeah, well I don't gracias. the one. Нивка. Нивка. Не Thank yeah. Нет. Нет. Неважно, все.